Мы приехали в компанию «Завгар» города Альметьевска, технике «Монтаж». Приехали за «Камазом» 4318 установка установкой «Канглим». Все прошло классно, «Камаз» устраивает, установка супер, никаких вопросов не было. Все объяснили, показали, доступно фирмы довольны, рекомендую.